Тайны загадок, поверьев и сказок Уносит нас каждый раскопанный холм Любимое дело, в нем нету предела Мы археологией жизнь проживем Ведь история странная Правда очень коварная Ищем ключ мы к замкам ее Словно люди, кроты, копачи и художники Все романтики сложные под дождями и солнышком будто в поле грачи затеряны где-то шумеры и инки атланты живущие очень давно загадочные руны египта гробницы но мы археологи и нам все одно ведь история странная правда очень нежданная ищем ключ мы к замкам ее Словно люди-кроты, капачи и художники Все романтики сложные Под дождями и солнышком Будто в поле грачи Музеи по миру забиты находками Но шифры все картам еще глубоко Судьба нас ведет от могилы к Акрополю И жизнь археологов словно кино но история странная Правда очень печальная Ищем ключ мы их замкам ее Словно люди кроты, капачи и художники Все романтики сложные Под дождями и солнышком Будто в поле грачи Когда-то и мы Станем где-то загадками Веками утрачены станут года И нас откопают сотрудники младшие Ведь жизнь археологов тоже одна Эх, история странная Правда очень зеркальная Ищем ключ мы к замкам ее Словно люди, кроты, капачи и художники Все романтики сложные